Квартира с ремонтом в центре района Бытха. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске однокомнатная квартира с ремонтом в центре микрорайона Бытха. Да, вы не ослышались, в каждом микрорайоне есть свой центровой пятачок. На Бытхе это место называется Айлита. Это бывший кинотеатр и действующий дом культуры. Там же рынок. В общем, это центровой пятачок. В общем, квартира находится практически на ровном месте. Вот, сами посмотрите. Да, Бытха – это гора, но сама квартира, повторюсь, находится на ровном месте. То есть вся инфраструктура вокруг. Например, вот детский садик и так далее, так далее. В общем, давайте по порядку. Красивые цветочки. Детский садик. Кстати, к нашей квартире есть персональное парковочное место. Например, если вам нужно попасть на аэлиту на центровой пятачок, то вот такая дорога выглядит к этому пятачку. Буквально несколько минут. Я хотел сказать буквально одну минуту. И вы оказываетесь. Вот на этом пятачке. А здесь же у нас пекарня, золотовары, в общем, всякие варечки рынок. Туда наверх пошла дорога к 16-й гимназии. То есть все пешком чуть ниже 9-я гимназия. Там же повыше сквер Бытха. Там же лес, где можно пожарить шашлыки. Там я время от времени бегаю со своей любимой собакой Долькой. Там же можно позаниматься спортом, там даже есть турники. И так вот выглядит центровой пятачок Аэлита. Смотрите, сколько тут автобусов. То есть буквально минута-две, и вы оказываетесь вот в таком центровом пятачке. Районный дом культуры Айлита. Смотрите, здесь тоже как красиво. Не устану рассказывать, насколько крутой район Бытха. Хоть для ПМЖ, хоть для отдыха. Почему? Потому что вся инфраструктура в непосредственной близости. До моря минут 12 пешком, там же тропа Тевинкур, по которой я также бегаю со своей любимой собакой-долькой. Здесь тусовка, кому за 60. Так вот, данную квартиру я продавал, наверное, года полтора назад. Вот, и людям сейчас нужно увеличить площадь, поэтому она снова продается. Как видите, центровой пятачок тоже находится на ровном месте. Вот. Здесь же всевозможные магазины. Выпечка. Пивной магазин. Аптека. Аптека. Эко-море, кстати, очень даже рекомендую этот магазин. Потом ванилька, вот, и туда вниз уже сейчас начнется одностороннее движение. Там же будет магазин «Магнит». Кстати, магазин «Магнит» и «Пятерочка» прямо возле нашего дома. В общем, двигаемся дальше. Вот оттуда я пришел. Здесь тоже, видите, всевозможные палатки, Ермолина, мясной магазин. Вот там магазин «Магнит». Но он вам не нужен. Почему? Потому что, повторюсь, все прямо возле нашего дома. Здесь у нас спортивная школа номер три, там же паспортный стол. И смотрите, я продолжаю двигаться по ровной дороге. Хоть Бытха и гора, да, но, повторюсь, все, что вам нужно для комфортного проживания, находится прямо в радиусе 200 метров. Ну, красивый же микрорайон Бытха. Ну, напишите в комментариях свое впечатление. Это один из любимых моих домов на Бытхе. Возрождение, улица 17, дробь 1. Хороший дом, смотрите, как он утопает в зелени. Кстати, вот эта дорога, она не проездная. Здесь же у нас, по-моему, отдел полиции был, вот стоматология. То есть тут машины не ездят. И мы сейчас вот по этой дороге возвращаемся откуда начали начали свой путь, то есть к детскому садику. А это, кстати, вот такой гигантский банан также возле дома салон красоты вот еще одна стоматология прямо возле дома детская площадка повторюсь к нашей квартире имеется персональное парковочное место это апартаментный комплекс лиссабон скоро его достроят да, и будет красивый красивый фасад в нем же находится магазин а пятерочка то есть вы прямо из дома вышли в тапочках и зашли в пятерочку вот я вышел из дома здесь буквально метров 30 там же находится церковь и смотрите еще одна достаточно большая вот здесь вот спортивная площадка и там за спортивной площадкой еще одна тут же находится отделение почты туда чуть ниже по улице Дивноморская находится а при клиника, немаловажно отметить, что вот прям тут автобусная остановка еще одна, и достаточно большой рынок, сейчас он уже закрыт, здесь же, смотрите, магазин магнит, магнит косметик, в общем, друзья. Вся инфраструктура прям вот она, возле дома. Вот так, собственно, выглядит сам дом. Смотрите, какой красивый фасад. Его делали к Олимпиаде. Также к Олимпиаде делали крышу. Там меняли стояки с коммуникациями. В квартире тоже все меняли. Ремонт свежий. Вот так дом выглядит с другой стороны. Как видите, утопает в зелени. Пальма. Здесь кто-то разбил свой огород. Да, да, да. Вот и вот такой Дворик, Повторюсь, к нашей квартире есть персональное место. Если народ в Сочи продолжает сушить белье вот на веревках. И здесь вот есть еще такое местечко с лавками. Обратите внимание, что подъезд чистый, сухой и покрашенный. Итак, заходим в квартиру. Ремонт прям свеженький. Наверное, года полтора. То есть вот такая прихожая здесь. Зеркало над зеркалом. Светильничек. Общая площадь 33 метра. Совмещенный санузел. Шкаф тоже с зеркалом. Далее начнем с кухни. Уютно. Мне понравилось, как сделали ремонт. Что я ее продавал в совсем другом состоянием здесь шкафчик вид из окон сейчас мы все посмотрим спальное место вместе с детским спальным местом детский уголочек диван кондиционер и сделали из балкона такую рабочую зону она кстати зонируется здесь тоже ниша вот как-то так. Вид из окон. Зелень. Как вам такой вариант? Ну и жаришка. На самом деле взмок. Я пока делал видосик, поэтому за мои старания поставьте лайк, ведь это совсем не сложно. И если впервые на канале, обязательно подпишитесь. Колокольчик там нужно поставить, чтобы не пропускать интересные предложения. Также нужно подписаться в соцсети. Там тоже много всего интересного. И, кстати, если вам нужен Полный обзор по микрорайону Бытха в самом конце этого ролика выскочит. Ссылка так и называется «Почему я выбрал район Бытха». Стоимость данной квартиры 8,5 миллионов. Возможен разумный торг. Но по остальным вопросам по телефону, который появится на ваших экранах, у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Wall Street. До новых видео. Пока.